Это какая-то ужасно странная история. Зачем вывозить из Херсона украинских заключенных в Россию? Какой в этом смысл? Какая может быть цель? Вы знаете, нам поступили эти сведения, наверное, начали поступать месяц назад. О том, что привозят в колонии Юга России Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, сотни заключенных из Херсона и Писали, говорили о том, что они переломаны в тяжелом состоянии, очень много открытой формы туберкулеза, и они украинские граждане. Насколько мы понимаем, сейчас их собираются под, отдать под российский суд. То есть у них есть приговоры, вынесенные украинским судом, за преступления, совершенные на территории Украины, по Уголовному кодексу Украины. И, собственно, преступления они совершали... Там, и они сидели в украинских СИЗО и в украинских зонах. Их вывезли в Россию, сейчас будут их пересуживать за это. Смысл один. Смысл один, и, конечно, будут приговоры пересмотрены в сторону ужесточения. Смысл во всем этот, в этом один, а именно в этот момент, когда уже будут выноситься приговоры или когда они поймут что им бывает наказание в гораздо более тяжелых условиях и гораздо больше, чем они думали, подписать контракт с чвк -Вактор. Я все равно не могу понять. В российские колонии так наполнены людьми. Зачем тысячи украинских заключенных? Какой от этого политический, что ли, толк? Это какое-то непонятное мне абсолютно присвоение. Какой выигрыш от этого? Примерно 5 тысяч заключенных, кстати сказать. И а, в отличие, например, от родственников российских заключенных, а, которые не торопятся никогда к нам обращаться и обращаются уже только тогда, когда ничего сделать нельзя. В Украине начали писать сразу, у нас просто вал писем. А, и я думаю, что это очень такая циничная вещь, она может быть придумана только в очень циничной голове. А, знаете, как приписывается Сергей Кириенко, я в этом не очень сомневаюсь, что именно он придумал схему с заключенными, э, с российскими заключенными, завербованными, что они не будут возвращены на родину, а будут неким такими э, фор форпостами России в оккупированных территориях, как в XVI-XVII веке это были там казаки, беглые крестьяне. Э, примерно то же самое, только наоборот, с украинскими заключенными. Такая вот особая, такая вот... Э, Особой Тарас Бульбы такой немножко наоборот. Завербовать как можно больше украинцев и заставить их, принудить их воевать против Украины. Но, во всяком случае, будет предложено, будет предложен этот выбор для начала, что либо вы идете на пересмотр сроков сроки в России, особенно за наркопреступления, например, там довольно много сидит людей по статье, которую бы назвали бы в России 228, я не знаю, естественно, номеры украинской статьи, но вот за это. И в России гораздо более жесткие наказания по этой статье, например, и, конечно, их будут, будут вербовать. Но я полагаю, что поскольку... Российская власть упорно считает uh, практически все население Херсонской области uh, россиянами, и я думаю, что им будут выданы после того, как будут осуждены по российскому суду и uh, российские паспорта, uh, в связи с чем они подпадают под действие нового закона о мобилизации uh, людей с судимостью. Uh, поэтому, если они до ЧВК Вагнер, uh, их забреют на второй волне мобилизации. Ага, это, конечно, абсолютно запредельная история. Это принудительные российские паспорта, какие-то вот эти вот фантастические суды, это вывоз заключенных. Я, мне кажется, никогда ничего подобного не происходило. Когда? А, вот вы рассказываете, что их пытаются содержать раздельно с россиянами. А есть вообще вот такие возможности разделить их? Хватает места? Каким образом вообще про это становится известно? Какие-то есть утечки из этих колоний? Сейчас мест хватает везде, потому что а, от 20% численного состава от каждой зоны уже давным-давно воюют. 35 тысяч человек на сегодняшний день воюют, 35 тысяч заключенных. да, То есть российские зоны, мягко говоря, разгрузились. А, вот, поэтому места для них, конечно же, есть. Ну, слушайте, минус 35 тысяч человек, ну, плюс там сколько-то посадили изнутри России, всего-навсего, в общем, 5 тысяч. Я говорю всего-навсего, конечно, я говорю это в кавычках, довольно цинично. Значит, Для них освобождают бараки. Они в отдельных бараках живут, местным заключенным не разрешается с ними общаться, но, конечно, местные заключенные рассказывают нам, да, естественно. И у нас есть довольно много свидетельств об этом. То есть, Предлагательные, очень часто упоминаются переломанные, они все переломанные. Так как у нас связь бывает очень часто односторонняя, то есть люди надиктовывают ночью да, на запрещенные мобильные телефоны, отправляют на мессенджеры, то не переспросишь обычно. Переломанные, много открытой формы туберкулеза, они истощены, в общем, они в очень плохом состоянии. Они содержатся в отдельных бараках, которые, собственно, под них освобождают. Они идут сначала на карантин две недели, это было уже давно, то есть они уже в лагере. Но все равно это отдельная совершенно локация, Общение не разрешено, и их готовят к пересмотру приговоров. А где будут пересматриваться эти приговоры? Каких-то... Я Брат, думаю, что В районных судах или будет... где-то где внутри в колонии будут прямо устраиваться эти суды? Как это будет происходить? Я думаю, что районные суды будут выезжать, конечно, на зоны. Никто их отдельно не будет никуда возить. Я думаю, что будет один адвокат на всех по назначению, и, собственно, все. Мы, конечно, будем пытаться каким-то образом туда войти, в эти процессы. Нам нужно же заявление доверителя. Да, соответственно, как к нему попадешь? Невероятная совершенно, Оля, история. И спасибо за, за то, что вы за этим следите и пытаетесь каким-то образом остановить эти процессы, хотя ощущение, что в современной России препятствовать подобному очень трудно и фактически невозможно, более того. Трудно. Будем стараться.